Здравствуйте, меня зовут Шпава Лаванна, я специализируюсь на интернет-маркетинге. Мероприятием осталось довольна. Думаю, спикеры задали хорошую траекторию для тех, кто интересуется маркетингом, пиаром, интернетом, что посмотреть, что изучить. Полезная встреча для тех, кто вообще интересуется бизнесом, хочет развиваться. Многие доклады требовали такого думчивого освещения, так что есть о чем подумать. Да. Понравились да. мне да. доклады да. о продвижении в да. соцсетях. Да. Думаю, для бизнеса, кто хочет, что интересуется в соцсетях, будет полезно посмотреть то, о чем рассказывали все. Спасибо.